Беннихоп это действительно очень крутая штука, которая есть в CS GO. С помощью Беннихопа можно делать просто невероятно крутые мувы, делать просто восхитительные фраги. И это действительно круто. Когда ты умеешь баннихопить, то ты испытываешь какое-то очень приятное чувство, что ты можешь что-то больше в этой игре, чем другие. И это очень-очень прикольно. Да, Мурс, я с тобой согласен Привет, ребят, меня зовут Эрик И сегодня я подготовил большой материал Что такое банихоп, как он работает, для чего он нужен Его история и его будущее Все это будет в этом ролике Поэтому, если ты с этим был знаком не так тесно После этого ролика все изменится Всем приятного просмотра, и мы начинаем Let's go Бэхоп, банихоп кроличьи прыжки что же это такое и что оно дает все наверняка неоднократно слышали о таком эта техника позволяющая в counter strike передвигаться при помощи прыжков так сказать в припрыжку скорость при хорошем бы хопе выше чем при беге поэтому все и хотят научиться этой технике но к сожалению не всем это удается но давайте начнем сначала с истории Б-хоп появился еще в далеком 1996 году из-за ошибки в коде игры Quake В дальнейшем появился движок Gold SRK или же Gold Source, который был модифицированным движком Quake Engine Отойдем от мира Quake и других игр, так как там используется немного другая техника банихопа И перейдем к играм от Valve Страшная картина, почему не стоит рассказывать про мир Quake, так как там легко запутаться и очень сильно нагружает мозг То, что вы сейчас увидите, это примерно то, о чем я говорю Обычный баг в коде игры смог изменить путь развития шутеров от первого лица, создав новый жанр, где игроки соревнуются в скорости прохождения на специально сделанных картах. Уже тогда можно было бы хопить в таких играх, как Half-Life или же Team Fortress Classic. Затем вышел всеми известный движок Source. Который подарил нам Team Fortress 2, Counter-Strike Source, Half-Life 2, Left 4 Dead или же Portal. Во всех этих играх был бы хоп Но особое место занимает KSS, где этот режим стал очень популярным. Игроки начали создавать карты, сообщество активно развивалось и увеличивалось, естественно, появилась соревновательная составляющая. Примерно до 2012 года было мнение у всех блогеров, что если ты прыгаешь с бы хопом имеется в виду не с помощью колюсика мыши, то ты не имеешь права называть себя бы хопером Потом мнение людей изменилось и сообщество разделилось на два лагеря одни прыгали на скролле а другие на авто хопе. сейчас на скролле играют только олды а большинство людей соревнуются на авто хопе. 15 февраля 2013 года появляется канал под названием Source Jump, который начинает загружать рекорды игроков почти каждый опытный быхоппер хотел попасть на этот канал так как ты сразу становился уважаемым человеком и открывал себе доступ на закрытый White лист сервер где играло ограниченное количество людей в основном при можно отметить два легендарных рекорда, которые были загружены на этот канал. Это прохождение карты Бхоп Бейджис за 8 минут и 13 секунд от игрока Куки. За 7 минут 46 секунд на карте Бхоп Ски от игрока Ски. Затем, 24 января 2014 года, появляется второй канал по б-хопу Fast Hops, куда уже можно было тяжело попасть и был очень строгий отбор. Благодаря этому каналу, игрок под ником Forest показал, что такое настоящий б-хоп. Можно отметить прохождение карты бхоп аркан версии 1 за 4 минуты 42 секунды. 5 декабря 2015 года появляется канал по бухопу в CSGO под названием Global Jumps, где уже загружались рекорды конкретно из CSGO. Но на этом история б-хопа не заканчивается, так как если профессиональный бухоп не так популярен, то почти каждый игрок может зайти на сервер и попрыгать в свое удовольствие, поэтому б-хоп и не теряет свою популярность и всегда будет на плаву. Прямо сейчас рекламная пауза И мы на джидропе Я кручу барабан, как и всегда И это все получается бесплатно, если что А мне падает случайный скин Упал по 90 азимов за 1600 рублей Хорошо, я сейчас кручу барабан еще раз Используя секретный код под названием рекорд Вы все так же можете это сделать Это абсолютно бесплатно То есть вы ничего не теряете Делаете два прокрута Я могу выбить три случайных скина При пополнении 600 рублей Вот такая вот у меня упала тема И открывая осенние кейсы Вы выбиваете токены Которые вы можете ставить в этой игре у меня 8 токенов Вставлю сюда. Вот вы открывая кейсы, выбываете токены. Дальше эти токены вы можете поставить в этой игре и крутится рулетка. Ну что ж, у меня есть некоторые скины. Давайте введем это в контракт и посмотрим, может быть, хоть что-то сейчас заберем. 2600 Кстати, я бы забрал бы этот авик. Почему бы и нет? А в нашей коллекции авиков пусть будет он. Такие вот дела. Ссылочка на джитропесть в описании. Ну а мы идем дальше. Первый, второй тир это легкие карты. Подходят для новичков, чтобы научиться о замбе Дальше идет третий, четвертый, пятый тир, который на намного сложнее и подходит для более опытных игроков. На картах 3, 4, 5 тира можно оттащивать контроль скорости и выносливость. Тир 5 и выше карты для людей, которые уже бхопят давно и любят проходить длинные по времени карты. В основном на этих картах играют на скролле, то есть прыгают не пробелом, а колесиком мыши, так как большинство карт сделаны под скролл стиль бхопа. Сколько быхоперов по всему миру? Если примерно сложить всех быхоперов из Counter-Strike Source, Counter-Strike, Wadris 4 Source, и Counter-Strike Global Offensive в ту цифру идут за миллионы, так как б-хоп уже существует давно. Это как полноценное дополнение к этим играм. А если посчитать про bohop то их будет не больше 100 человек. Да, это неожиданно мало. Проходят ли турниры? Турниры проходят, но разумеется без спонсоров. Первым турниром в CSGO был Boney Hop Paradise Battle Royale Sprint 2016, в котором участвовали топовые бэхоперы на тот момент, но, к сожалению, сервер был в Америке, и ничего хорошего из этого не вышло. Призовой фонд был 150 долларов. Крутость этого турнира была в том, что он был самым первым в этой игре, и люди скорее веселились и наслаждались атмосферой, чем пытались выиграть главный приз. Следующий крупный турнир назывался B-HOP World Cup 2020, и его призовой фонд составлял уже 2546 долларов. Что довольно немало В этом турнире участвовало 140 участников Намного больше, чем в предыдущем Длился он аж целые 8 недель То есть 2 месяца Что такое тикрет? Тикрет это число, которое показывает изменение скорости получения и отправки информации между сервером и клиентом игры То есть цифра тикрета это скорость, с которой игра и сервер меняются информации Чем больше это число, тем лучше В CSGO преобладает тикрет 128 И довольно большое количество серверов на нем Если не все В KSS ситуация по Сложнее. всего защищают 4 вида тикрета 200 тикрет, это бешеное количество, на котором развивается огромная скорость, а используется скорее для фана 100 тикрет, это классический тикрет на всех серверах бхопов в ксс 66 тикрет, считается сложным тикретом для б-хопа, используется редко 33 тикрет, имеет право на существование, но прыгать конечно на таком тикрете просто невозможно Виды техники стилей бхопа Sideways, это бхоп боком, нажимая S или же W Double only, бхоп с зажатым W. A only, либо D only, бхоп с зажатым либо A, либо D. Требуется поворачиваться на 180 градусов. Half side ways, бхоп с зажатым W, плюс A, либо D по очереди. Смесь обычного б-хопа и double only. Scroll бхоп, быхоп на колесико мыши. Авто -бэхоп. Бэхоп с сжатым пробелом. Ну или же где у вас стоит команда плюс джамп. Это тот самый стиль, который использует почти каждый игрок. Также не могу не упомянуть про важность про спид Разгон перед прыжком и long jump, то есть прыжки в длину. Эти две техники могут помочь в обучении бэхопу. Самым старым каналом по бэхопу является Source Jump, затем идет Fast Hops. Эти два канала выкладывают только профессиональных быхопперов и только из Counter Strike Source. Б-хоп каналом по CSGO является Global Jumps. Все ролики на всех таких каналах выкладываются строго через Google Форму, либо напрямую через владельца канала, если ты у себя уже давно зарекомендовал. В основном все обычные игроки играют на открытом сервере, но, к сожалению, на таком сервере профессиональному бэхоберу будет тяжело. Он не сможет поставить какой-нибудь рекорд, так как ему будут мешать, будут лаги и работает РТВ. Это смена карты. Поэтому были придуманы вайт-лист сервера, где проигроки могли свободно и без препятствий ставить мировые рекорды на любых картах, так как это требует очень много времени, дни, а может быть даже месяцы. ТАСС. Гениальные люди для упрощения создания самого оптимального и оптимизированного пути придумали ТАСС. Tool, Assist, Speedruns. Этот плагин позволяет контролировать полностью всю траекторию проделанного пути на карте. Возвращаться по времени обратно, если ты не смог куда-то запрыгнуть. И вообще очень удобная вещь для любого быхопера, даже для самого рядового. Сначала находится самый лучший рут. Рут это путь, по которому нужно проходить карту. Потом уже быхопер начинает гринд. А гринд это большое количество попыток повторить путь проделанной карты через ТАСС. Также не стоит забывать легендарное видео от игроков Fun и Лую. Ролики их каналов собирали миллионы просмотров, что развивало это движение. SSJ и измерение скорости. Одна из самых важных вещей в Хоппер это плакин SSJ Speed of Six. Jump, скорость на шестом прыжке. Этот плагин считает прыжки, скорость в текущий момент, времени и так далее. Легендарные карты. Одной из самых легендарных карт является Бхоп Монстр Джам. Она была сделана аж 13 мая 2009 года, а подарил ее нам довольно известный мапмейкер Аоки, кстати девушка. Она также сделала карту Б-хоп Экзодус, одну из самых сложных карт. Также стоит упомянуть карту Behop Аркан версия 1, которая очень популярна и очень часто играется почти на всех Behop серверах. Также на этой карте был поставлен, наверное, самый известный рекорд, а с его игрок под ником Forest. Также к известным картам можно отнести Behop Easy, Behop Badges, Behop Ski, Behop Lost World и, наконец, Behop Ivy Final. Каждая карта имеет свой уникальный стиль, поэтому это и сделало их довольно известными среди игроков в КСС и КСГО. Одна из главных проблем стать опытным бехопером – это RSI. Репетитив. Стрейн инжури. Травма от повторяющихся нагрузок. Из-за постоянного гринта карт начинаются проблемы с кистью и даже с рукой. А именно, различные повреждения мышц, сухожилий или нервов, вызванные многократным повторением от них тех же движений по ходу выполнения работы или длительным сохранением одной и той же позы. Например, у лиц, работающих на клавиатуре или по ходу работы, часто нажимающих на кнопку мыши, могут развиться заболевания сухожилий рук. Как раз из-за такой травмы и ушел один из самых опытных игроков, Бхопа, Форест Всегда следите за своим здоровьем, здоровья не купить Если говорить про нечестную игру, то это Стрейфхак Классический чит для Бхопа Автохаткей используется для создания скрипта для автобхопа Никогда не используйте читы, это может очень плохо закончиться и подпортит вам репутацию Так, сейчас мы на карте Аркана, это легендарная карта, и я тут не один. Я позвал одного из лучших игроков в ЦИС по бхопу. Это Саймон. Всем привет, дружище. Я сейчас тебе показываю, кем я не коплю, и скажи честно, какой уровень я дотягиваю. То есть вот есть же тир игроков, наверное, как, как и карт. Ну, ты лучше новичка, это сразу видно. Видно, ты умеешь бы хопить. Да, смотри, как ты проходишь, все круто. Ну, на самом деле, да, я вижу, что у тебя есть опыт. Вот. Но я скажу, что ты ближе к средним игроку. У меня такой вопрос, кстати, сразу: если mm -hmm. играть карты бы хопа, как аркана, получится ли делать такие моменты именно в катках? Могу сказать да, могу сказать и нет. Потому что когда ты проходишь карту, да, любую, неважно, аркану, там роял или ацтек. Ты по-любому тренируешь э, своё чувство к модельке, вот, и, конечно, это будет применяться в обычных играх, там, матчмейкинге, на фейс, в полевых условиях, как бы, ты можешь э, еще подключить к этому скролл, то есть выбрать режим скролл, хопить как бы, не auto хоп а вот именно через колёсико мыши, то есть ты должен объединить э, прыжок на колёсико мыши, и тогда ты сможешь, как бы, объединить два в одном, это контроль модельки, помощью клавиатуры и мыши. И колесико. То есть, прыжок через колесико, где-то, ну, ты сможешь применять в матчмейкинге на фесте. А насчет того, что у меня сенсат сейчас один, а пред DPI 800 это адекватный? Какой нужно ставить DPI, если на серфе у меня, к слову, такое же? То есть, мне комфортно на серфе. Может быть, увеличить или как это сделать? Нет, нет, это хороший вопрос. Скорее всего, будешь играть на Face или на матчмейкинге с этой сенсой, это лучше не менять потому что, ну, разные ощущения будут, вот, И ты можешь привыкнуть не тому, к чему ты стремился. То есть для бухового у тебя будет один результат, для игр матчмейкинга у тебя будет другой, поэтому мой совет не менять Так, насчет другого вопроса Разрешение Какое нужно оставить? 16 на 9, чтобы было бы больше вещей видно Либо 4 на 3 Как в катке? Не Это как ты играешь на фейсите, так и играет в бхоп Есть моменты, когда ты хочешь сбросить скорость Вот, к слову, я делаю как-то так Я делаю 180 градусов поворот И после этого скорость сбрасывается Что еще можно сделать? Какие лайфхаки, которые я не использую? Один из вариантов сбросить скорость Это резко сделать мышью бок да. Вот, это один из вариантов. Также можешь там нажать S, ну, назад. Вот, чтобы остановиться, оглядеться. Ну, это... Если ты потерялся, например, вот... Ага, ага. Это один из вариантов. Ну, если прям вот полностью остановиться. А так... А -а только резкое движение, либо вправо, либо влево. А есть еще какие-то Ну, если не затормозить, а может быть, ускорить скорость. Вот ты сейчас, кстати, держишь control, да? Нет. А control это, на самом деле, очень жесткий лайфхак. А, подожди, нет, у меня просто пробел, это control плюс То есть, я, у меня двойной прыжок, э, алиас. Например, вот ты бе прыгаешь без control, да? Просто зажал да. пробел, или где у тебя забинден прыжок? Да. Вот, и ты чувствуешь, что ты не долетаешь до блока, когда ты летишь на большую скорость. И ты можешь вот... Перед приземлением да, э, зажать Ctrl, вот. И, так сказать, долететь до этого блока. Это тоже один из лайфхаков, который используют там спидранеры. Ctrl еще добавляет большую скорость. Ну, при зажатом контроле. То есть ты летишь быстрее, потому что ты в воздухе находишься дольше Я скажу на примере подписчика, к слову Человек, который э, сыграл на бухопе одну-две карты Вышел через 10 минут и больше не заходил Что ему нужно сделать, чтобы он бы смог стать лучше Какие есть э, карты э, для прохождения То есть когда я снимал сюрф, я дал три карты людям Чтобы они проходили бы И в итоге они бы поняли, что есть развитие Вот какие есть карты, которые сложно пройти Но если учиться, то можно Пройти в итоге. Ну, на самом деле, любая карта она по-своему хороша, потому что разные, как бы разное расположение блоков. Где-то есть лестницы, где-то есть э, разные элементы прохождения, разные препятствия. Поэтому все карты по-своему хороши. Там нет нельзя выделить какие-то особенные. Ну, вот можно выделить для аркана, потому что она просто длинная. И ты можешь отрабатывать там скорость, технику на разных там этапах этой карты. Вот. А, по поводу что нужно делать, это бесконечный гринд. Сидеть на бэйхобе по 8-10 часов. Каждый день. Потому что я сам так делал. Вот. А, ну, на самом деле, никому это не советую, потому что, ну, по факту, это бесполезная трата времени. Но если вы поставите цель стать лучшим, то вы обязательно добьетесь успеха. Начните сначала с легких карт. Тир 1, там, тир, тир, тир 3. Вот. Если вам понравится, вы можете там остаться и стать стрейфером. То есть это отдельное искусство. Но, если вы э, более-менее там выше среднего стали э, именно в стрейфинге, на легких картах можете, можете пойти на 3-5, и уже начать их проходить Но это будет сложнее, потому что это просто займет больше времени Я думаю, если будут вопросы, ребят, задавайте в комментариях Я надеюсь, Саймон сможет поотвечать на некоторые вопросы Может быть, мы что-то упустили Мы просто не говорили даже о самых простых вещах, о базовых То есть, как вообще прыгать, я это не объяснял Потому что ну, я думаю, что это все понимают На этом все, ребят Играйте б-хоп, улучшайте свой скилл И интересуйтесь этим направлением Я думаю, я сегодня много рассказал про эту сферу И хоть один человек заинтересуется этим профессионально. Всем спасибо, с вами был Яшок и Саймон. Всем пока. Пока, дружище.